А предыдущий директор, который сидел вот за этим столом, он а не за этим, а за другим, значит, он когда-то в свое время сделал музей. Музей совхоза Ленин. И говорит, этот музей а, посещал довольно долго, но потом, в силу того, что ну, знаешь, как, такого типа музея все-таки должны находиться в школах или во дворцах культур, чтобы их постоянно поддерживали. Потому что ну, время идет, а, появляются новые экспонаты. Значит, этот музей перешел вот, говорят, в школу. Частично он так там и есть музей, музей совхоза имени Ленина. И в золотой осень. Нина Николаевна Манелис. Она очень много сил, внимания уделяла вот именно сбору различной информации. И многое удалось, ну, скажем так, в документах, в фотографиях, в других материалах получить. Сейчас произошла какая-то непонятная вещь. Часть музея каким-то образом ушла вместе с муниципальным образованием, и мы многого не досчитались. Но это же не значит, что мы бросили работать. И Наталья Павловна, представитель профессионального комитета и одновременно руководитель «Золотой осени», говорит, она кликнула клич. Ну, это такое так сказать, народное движение о том, что у каждого, у кого есть старые фотографии, фильмы, воспоминания, в том числе и рукописные, все можно принести, и мы делаем такой архив. Вот. И он разрастается, уже много очень фотографий, я думаю, что мы тут со своей стороны тоже в архивах копаемся, очень много интересного находим Поэтому, да, я могу, кстати, обратиться к пенсионерам, к нашим, к людям, которые работали рядом с нашим трудовым коллективом, ну, то есть работники социальной сферы если у вас есть какие-то памятные документы, фотографии, мы же не просим их принести, потому что мы их отцифруем, сделаем такие большие альбомы вот, и вернем обратно фотографии, естественно, в целости и сохранности, потому что это память все-таки для всех. Поэтому мы просим всех, но одновременно эту работу будем проводить и дальше, потому что, как это, Иван, не помнящий Роства, это не про нас. Мы прекрасно помним, как все начиналось, сколько было в начале у нас плугов, барон и всего остального. Об этом, кстати, много было написано книг. Вот, кстати, мой папа, значит, он занимался этим делом, главный экономист совхозный. Сейчас экономический отдел тоже этим будет заниматься. Вот. Ну и история, мы надеемся, не только сто лет мы уже, сто лет отпраздновали, и 105, и 110, и 120 лет. И несмотря на то, что эти бандиты, которые вокруг нас носятся, все пытаются разрушить наше хозяйство, все равно ничего у них не получится. Поэтому наше дело правое, победа будет за нами, и наши внуки и правнуки будут знать, как хорошо, доблестно работали здесь труженики совхоза и